Всем привет хочу показать свой первый инкубатор из пенопласта был у меня лист пенопласта обычного вот я решил попробовать сделать из него инкубатор вот. заказал плату на AliExpress. ссылку могу кинуть ниже в комментариях вот. сделал из пенопласта обшил его полностью ДВП-шкой сверху посадил на пену. Это также купил я на сайте Алиэкспресс гигрометр. Вот. Это механизм переворачивания яиц вручную, в трех положениях. Также еще посмотрел на сайте, на сайтах не помню где вентиляцию. Горлышко от баклажки. Вот. Для циркуляции воздуха. Можно проэкспериментировать. Теперь с размерами. Размеры получились у нас 56 на 45. Это наружнее высота. Высота 38. Так, питание полностью от 12 вольт. Ну, откроем, посмотрим, что там у нас находится. Это датчик гигрометра. Это вот механизм переворачивания, рамка. Она также снимается. Вентилятор от компьютера 12 вольтовый. И также я выключу эту а слепит. Лампочка галогеновая на 20 ватт. 12 вольтовая, 20 ваттная. Также можно переключить на 220 обогрев. Но 12 вольт, в принципе, достаточно. От одной маленькой галогеночки 20 ватной обогревает вот такой инкубатор. Внутренние размеры. 28,5, ну 29 высотой. 35 шириной. И длиной 45,5. Ну что еще можно сказать про инкубатор? А, вот еще обклеила его полностью фольгой для запекания для лучшей теплоотдачи ну то принципе мой первый инкубатор посмотрим как оно пойдет в процессе а вот ну в принципе все пишите в комментариях все всем спасибо пока